Говорим о создании форм в приложении Microsoft Word. Формы иногда делают в виде таблиц, как в этом примере. Иногда можно встретить формы от, в подобном варианте, когда у нас есть места для заполнения, но заполнять их крайне неудобно. С чем мы часто можем столкнуться? Мы начинаем вводить какой-то адрес, и у нас все съезжает. Мы вынуждены удалять лишние нижние подчеркивания, выделять для нашего текста нижние подчеркивания через данный символ, либо через сочетание Ctrl-U. Словом, это неудобно. Кроме того, здесь мы можем случайно взять и удалить составные части анкеты, что тоже крайне неприятно. В другом примере с таблицей Вроде бы все неплохо, но хочется, чтобы была возможность загрузить фотографию, хочется, чтобы была возможность отметить данный чекбокс прямо в Word, а не печатать здесь какой-то символ. Ну и также убрать возможность удаления текста, либо как-то его смещения и так далее. Да, конечно же, вариант с таблицей, он гораздо предпочтительнее, чем предыдущий. Мы с вами посмотрим, как создавать формы, где будут соответствующие места для ввода будут выпадающие списки, будет возможность выбора даты, заполнение чекбоксов, а также вставки картинки просто по нажатию на соответствующую иконку, где будет возможность загрузить картинку либо с компьютера, либо с вашего OneDrive. Вот, например, загрузим картинку. Примерно так это может выглядеть. Отменим. Значит, разберемся, как это сделать. Создадим новый документ. Для работы нам понадобится зайти в «Параметры». И «Настроить ленту». Здесь мы можем добавить или отключить какие-то элементы ленточного меню. Допустим, у меня здесь не активирована панель для рисования и панель разработчика. Нам нужна панель разработчика. Мы здесь просто ставим галочку и нажимаем «Ок». У нас появляется дополнительная вкладка, с которой мы и будем работать. В панели разработчика у нас вот основная вкладка «Элементы управления». Здесь мы можем добавлять текстовые поля с обычным текстом, либо с каким-то форматированным дополнительно. Можем добавлять картинку, можем добавлять чекбоксы, выпадающие списки и элементы даты. Все дело настраивается. А давайте по порядку. Допустим, добавим элемент с картинкой. Здесь уже по нажатию этой кнопки можно будет вставлять рисунок. Мы можем перейти в «Свойства» и задать какое-то название, которое будет отображаться здесь вместо слова «Рисунок». Допустим, «Ваше фото». Нажимаем «Ок». Идем далее. Допустим, требуется ввести фамилию имя, отчество, и мы просим ввести их в текстовое поле. Опять же, эта штука настраивается. Мы можем задать форматирование для этого элемента текста через главное, увеличить размер, шрифт, сделать его полужирным и так далее. А можем использовать в свойствах текущий стиль, который у нас используется в рамках текущего документа, либо же создать новый стиль для этого документа с размерами, с выделением жирным, курсивом и так далее. Также мы можем обозвать этот блок, чтобы эта надпись у нас также здесь появлялась. Идем дальше. Допустим, дата рождения. И для удобства, конечно же, здесь можно сделать тоже текстовое поле но для удобства будем использовать элемент выбора даты. Он тоже настраивается. У нас появляется такой календарик при нажатии по стрелочке. И формат ввода данных может быть разным. Пойдем режим «Свойства» и посмотрим, что формат у нас может быть просто как числа, так число числа со словами. Окей, идем дальше. Мы можем теперь выбрать дату, и у нас будет отображаться в выбранном формате. Допустим, для указания пола мы используем выбор из раскрывающего списка. Добавляем элемент списка в меню «Свойства». Можем использовать краткое имя и его значение. Можно вводить здесь одно и то же. Допустим, здесь можно сократить до трех букв, а значение оставить целиком. И теперь при использовании данного чекбокса мы просто будем выбирать любое из доступных нам на значений в данном случае. Допустим, для ввода электронной почты мы также можем использовать обычное текстовое поле. Ну и как вариант для использования чекбокса мы зададим варианты владения языком. Создадим списочек языков. И для каждого из них проставим варианты с чекбоксами, которые можно заполнить. Заполняться чекбоксы будут просто по щелчку Да, будет проставляться, соответственно, такой вот крестик. Причем мы можем настроить так, чтобы вместо этого крестика было что-то другое, просто выбрав какой-нибудь другой символ. В принципе, для удобства мы можем эти же поля использовать в рамках таблицы. Можем оформить наш вариант формы в, просто в несколько колонок. Допустим, две колонки и где-нибудь мы зададим разрыв колонки. Вот так это может у нас выглядеть. Естественно, вариантов данных для заполнения форм может быть сколь угодно много. тоже на ваше усмотрение, в зависимости от нужд. Наша задача также еще была сделать так, чтобы человек при вводе форм не мог удалить никакой текст, который у нас здесь есть заранее, и это сделать тоже можно. В той же вкладке разработчика мы идем по кнопке «Ограничить редактирование», и здесь в специальной области мы ограничиваем редактирование, выбирая пункт «Ввод данных форм». Здесь можно даже указать выбор разделов, если мы создавали разные разделы в рамках документа, но это не обязательно. После нажатия на кнопку включения защиты опционально можно ввести пароль, чтобы человек потом эту защиту самостоятельно не мог отключить. В принципе, делать это не обязательно, в большинстве случаев достаточно после создания такой формы просто отключить соответствующую ленту, если на вашем же компьютере будет происходить заполнение. Но чаще всего у людей просто эта лента не включена. Но, конечно же, защиту можно и включить. И теперь, смотрите, я просто при попытке выделить элементы текста, я никак не могу его отредактировать до тех пор, пока я не отключу включенную мною защиту. Во вкладке разработчика также есть полезная кнопка «Режим конструктора. Она немножко изменяет внешний вид, и она помогает нам, настраивать элементы, то есть они более явно выражены. Элементы, с которыми мы работаем, элементы форм. Но для конечного пользователя режим конструктора, естественно, не будет активен. Но для пользователя будет оно выглядеть именно вот так. А То есть это для нашего удобства и только. Таким образом мы с вами разобрались, как создавать формы. Это могут быть анкеты, опросники и так далее. Мы можем вставлять различные элементы с картинками, которые очень легко и быстро заполняются по вставке картинки с компьютером, Это могут быть текстовые поля для ввода, это могут быть варианты для ввода даты, это могут быть выпадающие списки, из которых мы можем что-то выбрать, а также чекбоксы для заполнения. Создавайте свои анкеты и формы для различных нужд и не делайте старые варианты форм, когда просто неудобно вводить текст и нижние подчеркивания зачем-то используется, которые бесконечно съезжают. Вот, надеюсь, было полезно. Оставляйте лайки и свои комментарии под видео. Же подписывайтесь на канал Компьютерной грамоты, если вы этого еще не сделали. С вами был Михаил. Всего вам доброго.